Да, вот, вот, вот здесь вот цены, все написано, куда, что, сколько, по Вот здесь можно все. Взять. И Москву. А где билет стоит? Еще, еще раз много. Да. Я не сюда еду. Да, да, сюда еду. Да, сюда еду. Да, сюда Правильно? Давай, сюда Давай, давай, давай! давай, давай. Я боюсь. Я не умею. Ну что? Я понимаю. Должна когда-то в жизни проехаться на этой штуке. Жизнь тоже проходит. Мы едем на подъемнике. Ура, ура, ура. Это будет отдельный фильм. Мы едем на подъемнике, на гору Снежанка. Мы едем, едем, едем. Да, ну, говори, какие удовольствия получаешь? Ой, удовольствие получая а руки мерзнут. А, а вообще красотища страшно. Сейчас елки буду снимать. ой ой и нас трясет. Это воздушные Ой, супер! Супер, смотри, как здорово! Ой, какие елки! Здесь можно ходить, если что-то упадет, ой, или мы, то можно то самое пойти смотреть. Совсем низко можно пойти. Ой, а почему он так трясется? Он может сойти с рельс. Сейчас мы увидим Снежанку когда-нибудь. Ну, а как мы сможем слезть с этой штуки? Она же все время едет. вот так, спрыгнуть. Там или там? <соц> Только <-тук>. На горе. <соц> ага. oh, <соц」. <соц <'я> В Болгарии таких морозы не бывают. Прямо под табу. Это как дрон летит, yeah, смотри.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 With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 А что надо? А он будет там, спри? Мама, у Мама, у нас Минус 15 градусов. Замерзаем. Замерзает на вершине горы снежанка. Отсюда? Нет. А -а -а. От у меня замерз. Ну, поехали обратно. Сейчас вот посмотрим, что можно тут поесть. И по... Слушай, я хорошо в... все вниз. Пошли. Вот так у нас красиво на горе Снежанка Тут работает, вот Ей можно и попить чай, кофе Вот все указатели тут, пожалуйста Куда? Вон Смолянские озера, можно вот туда поехать Все рекомендуют А вот тут, смотри, тоже ресторан а здесь можно вообще кататься просто так. Вот здесь еще один подъемник, но он не жилой, это сразу видно. Но спуск здесь есть можно спускаться спуск 6 тут все спуски пронумерованы, эти выходы вот этот шестой Куда мы сейчас идем а, какой красивый вид просто глаз радуется как дрон бы тут у меня летал классно Но... а тому здесь было бы как а ты, хорошо а съемку конечно Какие елки? Какие елки? Они очень высокие, просто до неба. И все, все в снегу. Это просто нечто. А вот опять схема, Какая, где, какой где спуск. Все можно увидеть, куда ехать. Все оборудовано. Ресторан есть малина, тут бипаса. Я думаю, где эти все спуски? Вот они все здесь. Поднимаешься и никуда не надо. Вот все, во все стороны поехал. И все помпорово прямо перед вами. Да, и все помпорово здесь. Может, я возьму по пути. Да, Ой, как учит, дети. Ну, идет, привезу. И поехали. Да. Вот так дети учит кататься на горных лыжах. Будущие горнолыжники вот так. Вот такие у нас горнолыжники. А я еще знаю, что, что это сказать, для, для глаз, наверное, немного напряжённо. Да, да. Вот поэтому у меня вчера исключили. Да. Вчера так было. Такое. Классно, на высоте это просто зимняя сказка. А сегодня минус 15 сказать. Примечательность. Тавышка. А может ну вот так смотри, я так стою, потом пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Как дрон. Пошла. А -а -а. Всё. Это может место. Ну все, вот теперь все понятно с горнолыжными курортами. Я теперь поняла, как это все действует. Куда надо ехать, где кататься, какие направления брать, какие подъемники использовать. Сколько стоит подъемник? Подъемник стоит 20 левого в обе стороны. Нет, там не есть абонемент на день. Но есть разные, там да. На неделю и не очень Но если просто съездить, то 20 лев. А, вот. Смотри. Ски-клуб. Вот это... вот это какой-то Петр Первый. Петра. Ски-клуб Ветера. Вот такой лабережник. При Маунте Лаберере. А, добрый день. Можно Карта? Не, у нас здесь. А -а -а. Да, нормально. Окей, хорошо. Можно? Нет, это всё ага. На эту? Ой, а как на Здесь? Еще здесь? Оп! Я... А, а теперь эту Ой, меня прищемило. Ой, меня прищемило. Теперь у меня бы синяк. Зато отсюда вид еще лучше. Это правда, ребята, ну что все а, ну, как красиво! Где бы ты еще это снял? И вот эта краска прямо да, она вот и тут. а тут мы ну, смотри прямо сейчас, в кусты сейчас нас кушкой обстреляют ой мы сейчас прямо в кусты идем елочки лочки, елочки, иголочки. Да тут вообще, смотри, какая красота. Вообще. Тут как будто с реализм. кататься, а мы было, Вернее, мы уже с ней съезжаем. Мы уже там прошлись. Сегодня 15 градусов, очень ясный день. Прекрасно. Ты уже околел? Нет еще? У -у -у. Шевели руками, на -как. Да, у меня трубой а, -а, а, ну подпрыгни. Очевидно. Совет хороший. Попрыжки. Сиди спокойно, подпры... слушай. Не нервируй так, меня. Хорошо, муля. все, муля, нет. Мы уже приехали. Мыля, не волнуйся. Все нормально. Мы сидим. Ну, как девочка. Детский сад. Да. детский сад. Я взрослый сад. Детский сад. Никто вниз едет, таком быстро. Мы одни носим. на всем подъемнике. Нас там не забудут рвать. <турмази> ну, будешь как получится. И вперед бежать сразу, не забудь. Да. Да, а то как даст под сам. И меня не забудь взять тоже. Такой у нас красивый вид. Жалко, что подъемник не на солнце. Да, подъемник а как-то очень... Да, не знаю, как получится, еще у нас съемочки. Все нормально, он еще снимает, мы сейчас будем мы приземление. Сейчас будем, мы сейчас будем снимать вот эту вот палку. Давай. Палку, Я ноги убрала. убери. Убрала. Перчатка. Ай. А? Мы сидим все, подожди, подожди. Э? Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. давай, давай. давай. давай, давай. Перчатки. Перчатки. Не волнуйся, на солнышке повернись запад и иди за.